Наверное, мало кто задумывается, из чего на самом деле состоит наша жизнь. Знаете, я подытожу, наверное, ваши изыскания, ну и свои в том числе, если вообще они у вас были. Наша жизнь по факту состоит из потерь. Как только ты, как только ты родился, на протяжении всей жизни тебя постоянно будут преследовать потери. Это близкие люди, это имущество, это молодость, в конце концов, отношения какие-то, планы, перспективы, желания, мечты, убеждения и многое другое. Я заметил, что человек с возрастом, он каждый раз, проходя какой-то этап, он сталкивается с огромным количеством потерь вообще, вот в принципе во всех направляющих, во всех составляющих. И сама жизнь по факту теряет с нами, понимаете? То есть тут такая философия, такая интересная метафора. Вот вроде мы живем, но мы прекрасно знаем, хотя не хотим об этом вспоминать, что жизнь рано или поздно закончится. И в этом вся суть, и в этом весь цинус. Почему? Потому что получается так, чтобы ты не приобрел в этой жизни, в каком бы количестве ты не приобрел, будь ты там, сказочно богат, состоятелем, успешен, ты все равно это однажды потеряешь. Ну, кому-то отдашь или просто, просто потеряешь. Бесследно причем. И в этом секрете понимаете? Как бы ты ни старался, как бы ты не надрывался, не рвал там на британский флаг одно место свое, пятую точку, все равно в итоге ты будешь сталкиваться только с потерями. В итоге, понимаете? В конечном итоге это все равно потеря. Поэтому, знаете, тут вот плавно можно перейти к одной из тем, которые я затрагивал по поводу... Пути самурая. Самураю не важна цель, ему важен сам путь, потому что путь — это и есть жизнь. Ну и вот данное видео, наверное, подытожит все таки смысловое наполнение моих слов. Эта жизнь, она состоит из потерь. Ты обречен, чтобы ты не приобретал, ты все равно с этим расстанешься, рано или поздно, осознанно или неосознанно, под влиянием времени или под влиянием внешних каких-то других факторов или самой своей, собственно говоря, смерти, когда тебе, в принципе, уже все будет безразлично. Ваша жизнь целиком и полностью соткана из потерь. И моя в том числе. Ну, я хотя бы понял и готов признать, что нужно наслаждаться именно путем, именно дорогой, именно процессом. В этом есть смысл. Знаете, много перепробовав, побывав в разных шкурах, ну не в таком, конечно, количестве, в большом, но я работал по разным профессиям, владею несколькими профессиями. Кое-чего добился с моральной точки зрения, где-то с физической. И писателем я был, и художником был, и в киноиндустрии работал, и в игорном бизнесе, и на и... Ой, где я только не работал, не представляете, это такой длинный список. Мне порой очень сложно даже профессии перечислить, в которых мне пришлось... Побывать, поучаствовать, принять, в общем, неважно, которыми я владею и которые я применял. Наверное, так будет правильно. Так вот, знаете, ощущений много было всяких, и пафосных, и статусных, и выпендрежных, и унизительных, всего было. И коровники чистил, коров и коров доил, и то отел принимал, что я только не делал. И ездил на очень дорогих машинах, и... в общем, всего хватало. Всякого попробовал. И ложками, и говно ложками. Так что себя нет, себя не утратил. Многие люди, когда сталкиваются с каким-то количеством денег, или успеха, или статуса, они вдруг резко начинают терять человечность. Не, меня эта участь минула. минула. В общем, я не, не испытываю к этому совершенно никакой страсти. Я совершенно спокойно отношусь к этим бумажкам потому что я знаю, что их могут поменять за один день, и вообще по факту они ничего не значат, это просто бумага. Деньги никогда не имели никакой ценности. Ваши знания, ваше время, ваше здоровье, ваша жизнь, в конце концов, ваши отношения и многое другое, и в совокупности, по отдельности, вот что является собой ценность, когда вы можете произвести нечто и фактически из воздуха, пользуясь только своими навыками и подручными средствами. Это да, это дорого стоит. Чего как раз у современной молодежи, к сожалению, в большинстве своему не хватает. Моя жизнь, надеюсь, в последующем будет счастлива, добавок ко всему, и потому что я буду просто наслаждаться каждым, получать удовольствие от того, что есть. Да, я хочу большего, и я буду к этому стремиться, как бы того ни было. Об этом можно даже не говорить. Я действительно буду стремиться и хочу много всего, и поскорее, и побольше, и... Я все-таки жадный человек. Я же занимаюсь накопительством, а человек, который занимается накопительством, ему хочется, чтобы его кубышка была больше и больше и больше, чтобы он вообще ничего не зависел. Вообще. До последних своих дней. В том числе и о близких своих мог позаботиться. Я такой, да. Я жадный, я эгоистичный, я бессовестный, я дурак, как показано в предыдущем видео. Ну и многое другое. там Как бы список длинный. Но суть не в этом. Суть в том, что... Чего бы вы ни коснулись, рано или поздно вы это потеряете. Чем раньше вы это осознаете, тем лучше, легче, интереснее и полноценнее будет ваша жизнь. Потому что вы сможете насладиться каждым днем, вы сможете каждой секунды, каждым мигом. И, наверное, вы даже научитесь делиться этим со своими близкими. В общем, берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Не забывайте о том, кто вы, что вы, какова ваша жизнь и чем все в итоге закончится. Искреннее от души. Пока.